Буэнос Диас, мисс Керри Дез Ядерный рассвет продолжает озарять ваши экраны с помощью кошачьей задницы. Это строй. Поэтому сажайте жопу поудобнее, хватайте ништячки и пошли ковры драть. Так, надо еще с того познакомиться. Так...

Так, начинал забраться как-то туда. Так, по логике вещи. Так, это лифт.

Так, да, по идее, вот эта штука может мне чем-то помочь, но не факт. Доступ к канале закрыт. The pool is closed due to AIDs. Сука нах. Опа.

<свят> ну точно, блядь, кошачьи активности.

Чёрт.

Так, по идее, мне нужно что-то туда скинуть, чтобы заклинить опять же вентилятор ко всем хуям. Ну и хуй с вами.

Чисто по я решил вопрос.

Чувствую.

Угу, Еще одна дырочка так. Туда мне не заплыть. Униз тоже не спрыгнуть. Да твою тамать.

Ахуй. Это автохуй. Оп. Огромный зеленый автоматический хуй. Это криперс, кто не понял. Так еще какую-то хату пришел громить.

Так оп и оп так нам туда еще в принципе делаем все верно.

Ну я же, блядь, кот не насрана, оп. Момо.

Это ебаный прием передатчик не работает.

чувак, на это немножко похуливаю.

Islam problem

So I can't understand what I can feel. I can't understand how things are here. I don't think this is probably right. I see some things too small. I just lose my joke.

это вот ябало, это символ некой организации, или что-то в этом духе. Outside. Так, в этой квартире мы уже копались, книжку Клементина мы нашли, Мумо нам дал свою. Так, давайте искать еще ябальники на стенах. А, он еще один, смотри-ка.

Говорится нахуй опустился так низко. Брошенный, как в снег перчатка брошенный. Так, так это лифт. Надо сначала сходить к тому чуваку, у меня есть ноты.

Саунд хоенный.

Забавно, однако. Ладно, хрен с тобой. Так, я вздремнул. А -а -а.

Стоит. Так, забираемся на парапет. All the time you have to leave the space. Так, нахуя я сюда залез? А главное, зачем? А, тут еще дыра есть.

Так, давай осмотримся. Так, вот в той хате мы были. О, еще одна таля. На круглых хате все тасую чисто. Значит, я здесь не досмотрел что-то. Потому что, я насколько помню, мы с тобой тут вроде были.

Так, значит, начинаем искать. Где-то должна быть эта ебучая записная, сука, книжка. Так. Правильно потому, что я в хронометраже ограничен. Так.

Назад уже в крышу я не впрыгну. Так, термопод или что-то в этом духе. Так, здесь нету. Так. Водичка.

Тоже никого, ничего. О! Нашел! хе <соединяющие> хе <соединяющие> <соединяющие> Так, и осталась последняя. Так, Клементина, Зурк... Фу, блядь, Зурк. Клементина, Муму, Балтазар и... Кто-то там еще.

Так, вот эту хату мы с тобой обыскали, ту тоже. Умумо, вот там наверху мы побывали. Теперь остается что? Я вон там не вижу символ. Он ли это? Only <coughs> да, пою я, конечно, не очень

мягко говоря и не очень так мягко выражаясь а он тоже привалился вот mm.

Так, и, по-моему, то окно, это последняя, так скажем, точка. Так, теперь давай думать, как туда забраться. Так, как говорил Владимир хорошо мы хуй, штанга. Так.

Здесь будет самое сложное, наверное. Надо быть эту ебучую книжку. Сколько книг-то евбаный насрал?

Так, чувачок, видать, совсем заработался. <звы> <звы> <звы> <звы> Сука, вот задница мохнатая. А?

Чуваку вообще, по-моему, поебать. Просыпаться он даже не собирается, хотя я тут... Даже концертом, ему, нахуй, устроил. Девятую, сука, симфонию. Где-то была записная книжка говно.

Че теперь всю хотень опять обыскивается. Ага, знаешь, что-то я подлозреваю, что мне нужен.

Код или ключ от сейфа. Как говорится, меняем стратегию. Оба. оба, Обаня.

Да ладно, наконец-то наконец-то я могу отрать диван еб. Ааа, наконец-таки. Хи-хии,

Сбылась мечта идиота, я в образе катар задрал диван. Ну ебано. Ну конечно, записная книжка была тут. Док.

Так, все равно надо вернуться к Момо, как я понимаю. Так, большое здание с оранжевой вывеской.

Так, как я туда забирался? По-моему, с того борта. Ну да, где-то так. Ага, там Шипато.

Собирался точняк и через окне ищи ебаные.

бля подлоги конечно в кат-сцене вот <ролосим>

Что ж, наверное, на этом мы с вами притормозим. Спасибо всем, кто смотрел. У вас, как обычно, Лойс, Пиписька. И ждите следующей серии. Скоро увидимся.